всем привет с вами снова интернет магазин водолей и сегодня к нам попала механическое реле давление для погружных и поверхностных электронасосов аквариум ps52 настройку мы будем с вами осуществлять этими винтиками вот это наш насос насос мы собственно включаем вот сюда а сюда подаем напряжение у нас с вами уже двоечка Выключилось у нас где-то с вами 2,4 атмосферы. Ну, немножко отбросила обратно. Включаем кран. Насос включился. И пошло давление вверх. Произведем настройку. Примем за сведение, что нам нужно, чтобы насос включался на двух атмосферах, а выключался на трех как нам это сделать самый простой и быстрый способ настройки реле давления нам нужно чтобы давление на включение составило две атмосферы мы на манометр стравливаем давление до двоечки и фиксируем его. все у нас сейчас манометр стоит на двойке но насос естественно включился давление у нас стоит на 14 мы зафиксировали двойку Вставили ключик на нашу э, пружинку, которая регулирует давление включения. И начинаем ее зажимать, поднимая давление включения. До тех пор, пока не включится насос. Когда он включится, будет означать, что насос у нас работает на двух атмосферах. Два, две атмосферы, старт. Пока еще у нас он не включился, значит двоечки мы не достигли с вами. Все, насос включился, двоечка у нас есть. Дельта у нас на насосе была... Со старта порядка атмосферы. 1,4, там 2,4 получилось. Мы ее не меняли. На данный момент у нас, соответственно, на двоечке насос включается, на тройке выключается. Если нам нужно изменить верхнее давление, не трогая нижнее, то мы поставим ключик на гаечку регулировки дельты, зажимая мы увеличиваем. Мы можем сделать, чтобы насос у нас выключался на... Три с половиной. Но это уже проверить можно только практическим путем. Включаем. Насос у нас включился на двоечке. Закрываем и проверяем, где он выключается. Выключается он у нас с вами на... Получается где-то и 3, и 3,3. Если нам нужно добавить, опять же, добавляем и проверяем что мы получили верхний мы можем только практическим путем узнать включился ровно на двоечке. включился идет нарастание верхнего давления уже три-четыре три с половиной на три с половиной сейчас у нас выключился надеюсь вопросов у вас не осталось если же таковые есть комментарии внизу оставляйте мы постараемся на них ответить если же в текст это впихнуть не получится Снимем дополнительное видео. С вами был интернет-магазин Водолей. Всего доброго. До свидания.